Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами Роман Дусенко и бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. Сегодня у меня прекрасный гость, человек, который мне очень интересен, человек, с которым я уже написал в своем посте в Фейсбуке. Что бывают такие моменты, когда ты встречаешься с человеком на несколько секунд, и ты понимаешь, что ты с ним общался очень много. Анатолий Скоромец, директор программы развития системы управления операционной деятельности блока логистики и переработки избыта. избыта э, по, да, Газпромнефть. Привет. Я очень рад тебя видеть. И, я тоже очень рад. А, ты, по да. сути, получается, мы с тобой последний раз виделись 19 сентября, я так плавно даты переезжал, но вот сегодня уже декабрь. А, с какими идеями, с каким настроением заканчиваешь год? А, год получился очень насыщенный, очень яркий, очень сложный и результативный. Буквально вчера у нас был управляющий комитет под руководством Александра Валерьевича Дюкова, где члены правления принимали результаты работы, обсуждали планы на следующий год, и мы в целом, как компания, очень смело, смотрим в будущее, то есть строим очень серьезный, амбициозный план. Супер, знаешь, наверное, ты мог догадаться, примерно об этой цифре, но ученые посчитали, что в зрелом возрасте человека от момента выхода на работу до момента выхода на пенсию против 70% жизни, вообще жизни своей, на работе. Вот получается, твоя работа ⁇ это твоя жизнь. Насколько ты можешь сказать, вот у меня тут было несколько до тебя, 11 спикеров, Володя Маринович, вот вас, я думаю, вас надо познакомить. Он будет интересно. И вот он говорит очень простую формулу. И он, и предыдущие там спикеры, тоже вот Андрей Ващенко как говорил, про эффективность руководителя. Эффективность руководителя начинается в первую очередь у него внутри. И показателем счастья и руководителя является желание его идти на работу и желание идти с работы. Вот если померить по десятибалльной шкале уровень твоего счастья сегодня, он где? От работы. А, да, наверное, никогда не бывает вот самого абсолютного значения десятки, да, иначе не, не к чему было стремиться. А, девятка, твердая девятка, потому что а, я м, счастлив, когда иду на работу. Я, я бегу в припрыжку, можно сказать, потому что м, создана настолько м, интересная вовлекающая среда что э, я чувствую себя востребованным, моя команда нужной, значимой. И то, что мы делаем для компании, да, это э, стратегически важно. Супер. Вот мы написали в нашем анонсе СУОТ, Система управления операционной деятельности, для большинства людей это абрагатабра. Ну, давай раскрываться. Ну, то есть, вскрываем карты. Что такое, чем ты реально занимаешься? Система управления операционной деятельностью, если вот очень такое строгое очень определение, строгое, да, да, определение. Да, это структурированный набор практик, процедур, процессов, взаимосвязанных между собой, которые ставят перед собой задачу достижения максимального результата в области эффективности, надежности и безопасности. Угу. То есть, это применимо вообще ко всему? Да. То есть да. Ну, к любой, короче, деятельности. К любой деятельности. да? Да. Система управления операционной деятельностью существует в любой компании. Вне зависимости задумывались об этом руководители ну, есть, сотрудники. Это, это, сотрудники а, да? Де факта есть. Абсолютно. Вопрос осознанно, неосознанно, управляемо, неуправляемо. да? да? есть какие-то основные критерии. Что это? Ну, там, как, что, там... Эффективность этой системы. Эффективность. Эффективность. И здесь мы можем говорить о целом наборе показателей. Да? Угу. Ну, какие а, самые простые. Самые простые ⁇ это объем добываемого сырья объем ну, сырья, да, да, объем производства это может быть показатель такой как возврат на вложенный капитал а -а, в России, роигом, да. Да? Угу. это может быть там, прирост ебеды это может быть доля рынка рост продаж и так далее да. а вот в области таких тонких материй как люди есть какие-то показатели да Типа там снижение коэффициента текучести, повышение лояльности, вовлеченности, что-нибудь такое. Безусловно. Вот, например, ты сказал вовлеченность один из важнейших факторов, который характеризует эффективность компании. Угу. Да? Вовлеченность, опять, если там, математическим языком, то это количество поданных идей к количеству работников. У -у -у. Да? И здесь ее можно замерять. И можно управлять вопрос в том, насколько сложно, а это очень сложно управлять вовлеченностью. нужна особая культура, если мы говорим об высокой увлеченности, особая культура, особые ценности. Да? Круто. Слово ценности, мы еще к ним придем сегодня. Я хочу вот что сказать, уважаемые зрители. Анатолий, конечно, представляет глобальную компанию «Газпром» нет, Но мы сегодня говорим о тех вещах, и так как нас смотрят по всей стране предприниматели, большие, малые, неважно, и у них у всех сидящих перед вопрос, как, что. Я часто буду тебя заворачивать на тему, а что сделать, а как. То есть, из простых слов мы попытаемся, может, придумать какие-то простые инструменты, где ты можешь прокомментировать, что вот человеку, который сказал, о, я тоже хочу себе сделать солод, в городе задрюпинск там на живущего там с не знаю с какой-нибудь маленькой булочной, где 10 человек ведь тоже там можно наводить порядок и внедрять и систему операционной деятельности и повышать лояльность этого персонала можно или нет абсолютно Класс. даже даже если это один человек например какой-то частный инвестор да он может и, и должен иметь и цели и стратегию и свою систему управления своей деятельностью. Супер. Зная тебя немного, у меня была возможность познакомиться с тебя лично. Ты прошел серьезный производственный путь. И когда ты измерял свою деятельность литрами, там, тоннами, там, всем чем угодно, ну такими вещами, которые можно пощупать. Там сказал, пошел, сделал. То есть есть физическое воплощение твоих менеджерских качеств. То сейчас занимаясь системой управления операционной деятельностью, это все-таки больше такие, как сказать,. Неосязаемый был какой-то вот все весь. Как тебе чувствуется вот такого реального от земли от сохи человека, сейчас оперирующими такими сложными и подчас, наверное, не сразу всеми принимаемыми материями? А, Драйвовы чувствуется. Как ты влюбился в эту систему? В какой-то момент, оглядываясь на результаты своей деятельности, деятельности, своей команды? когда я переходил в другую компанию, я вдруг обнаруживал, что то, что казалось незыблемым, да, то, что казалось там, навечно, да, там, отлито, вдруг теряло формы или даже вообще исчезало. И вот этот вот вопрос, как построить и развить систему, которая будет не только после ухода руководителя существовать, но она будет еще и развиваться, совершенствоваться и достигать все больших высот. То есть для меня важнейшая ценность руководителя – это то, чтобы все без него работало. То есть непрерывность системы управления, Абсолютно. да? То есть не было никаких провалов, зависимых от личности Что? конкретного человека. Абсолютно. Чтобы система сама себя развивала. То есть люди, которые, собственно говоря, люди, процессы составляют эту систему, угу. чтобы они, получив инструменты, получив ценности, стратегию могли совершенствоваться. Слушай, ну звучит все клево, да? Мы с тобой, руководители, с огромным стажем. Там, и первое, с чем мы сталкиваемся, и любой тебе скажет: вот сейчас наберем телефон, или там, если бы открыли, да, нет людей, которые хотят что-то делать. Да не надо им ничего. То есть, это первое, что происходит в любой компании, это сопротивление. У нас и так все нормально. Нам вот в этом, в коробочке, и так все хорошо начиная процессы такие глобальные трансформации сталкивались ли вы с какими-то вот, ну, непониманием что ли на uh -huh. первом этапе и какими методами там шашкой там динамитом я не знаю или там добрыми ласками уговорами но кольт, как говорится и коль ты уговоры лучше да как как вообще Сталкивались всегда, потому что, наверное, это человеческая сущность, природа самого человека – сопротивление изменениям, угу. потому что это всегда… Ведь в какой-то момент он находит такой Система баланс. Система стремится к покой. Да, абсолютно. Уравновешиваются все силы, и когда появляется необходимость измениться, улучшиться, набрать более высокий темп или конкуренты поджимают, вот здесь вот нужно выходить из состояния этого комфорта и это по своей воле делают конечно же единицы. Угу. но мы живем в таком мире, в котором уже придумано уже проверено да? и здесь нужно брать лучшие практики. Я хотел бы просто обратить внимание есть в последнее время набирает такую силу модель откар. Это компания ProSight, которая разработала методологию. Она очень проста для понимания. Есть пять ступеней. Давай на... пробежимся быстро. Да, угу. да, давай. Пять ступеней. Первая. Первая ступень. Я понимаю, угу. зачем. Понимаю, зачем. Зачем? Угу. Да. Это в какой момент? Вот когда ты только пришел и рассказал, что есть у понимает, для чего меняться нужно, для чего улучшаться. Ага. Да? Конкуренты, например, Тогда могут настолько захватить рынок, что вытолкнут и компания разорится. Тогда подожди, вот, вот вообще причины изменений должны быть серьезные, вернее, вот началом процесса изменений должны быть серьезные причины. Да. И эти серьезные причины должны быть настолько серьезные, да. что, условно говоря, вот вариантов уже дальше нет. Вот как причину вы у себя что ставите во главе угла? А, Главное. Наш, наша компания а, стремится войти а, надежно и надолго в топ-10 нашей отрасли в мире. Мир. Да, топ-10 мир. мира. Мы, мы уже сейчас, например, по а, объемам добычи а, а, больше, чем Энни, больше, чем Статойл, чем конака, да? мы вровень с тотталем, а по разведанным запасам даже превышаемых но мы хотим быть И еще без лучше. вот этой системы управления туда дорога закрыта а, то да, есть экстенсивно можно добраться нет. А, нет мы должны сравнивать себя с самыми лучшими и ставить самые амбициозные цели не только догнать э, там Exxon Mobil по эффективности, да, но и перегнать. А вот э, есть какие-то вот эти вот игрыш Exxon Mobil по эффективности. А вот э, э, за что бьемся? Чем меряется эффективность? Ну, ну, например, э, у Exxon э, уже много лет один из лучших показателей возврата на вложенный капитал. А, да? все, понятно. То есть есть да. конкретные цифры. Да. Итак. Ты приходишь к руководителю и говоришь: слушай, вот поэтому, поэтому мы должны это делать. Он посидел, подумал, понимает, что если он не согласится, его уволят и говорит: Я согласен. Нет, нет, а нет как? совсем не так происходит. Он понимает, что нужны новые практики, угу. новые подходы, но у него нет второго, да? нет желания. Он, да. он не, хочет, не хочет. Он не хочет меняться. Это вот вторая ступень. Да, это вторая ступень. То есть для того, чтобы на второй ступени оказаться на пути к надежным изменениям, которые приводят надолго к результату, должно появиться... – Желание. – Желание. Я, я хочу. Я хочу это делать. – Заливаем деньгами, заливаем а, удовольствием, любовью, как захотеть. – Здесь несколько подходов, разные инструменты – это и создание вот вовлекающей среды, о которой мы поговорим, это не угу. просто слова, там свои очень четкие уровни, интересные и необходимые для того, чтобы возникало желание. Есть, знаешь, есть Эд Шайн, очень интересный психолог, и он тоже работает в области менеджмента компании, управления изменениями. Он говорит о том, что есть две, два страха у человека внутренних, uh -huh. два ключевых. Два ключевых Которыми страха. можно играть, да, можно управлять. Это боязнь за выживание и боязнь за ненаучение. То есть, ненаучение, боязнь нужно ослабевать. То есть, предлагать помощь, обучение, тренинги, поддержку, быть толерантным к ошибкам некатастрофическим да, на первых этапах, проб, да. А вот боязнь за выживание нужно усиливать. Угу. Не будешь меняться, не хочешь меняться, не хочешь исповедовать ценности компании, им следовать. Да? А, то тогда, наверное, тебе лучше найти другую компанию. Да? Но ведь это похоже очень сильно на отношения людей, да. Ведь, ну, да. например, например, ты встречаешься с женщиной, и ты говоришь, что вот у нас там такие ценности. семьи. Он говорит, нет, мне не подходит. Или наоборот, там, дружба, да. Как только человек один из предает друг друга, все ценность. Итак, Абсолютно. первая ступень э, понимаю, да. вторая хочу, да? Да. Третья знание. То есть, а я знаю как. Знаю. Да. Угу. То есть я поним, э, понимаю, хочу, и знаю, что я должен сделать, с помощью каких инструментов, угу. э, как измерить э, мой успех, да, динамику изменений. Потому что э, если мы не измеряем, то мы не управляем. Четвертая ступень, собственно говоря, я делаю. Uh -huh. То есть, я пробую, я пытаюсь, я анализирую, извлекаю уроки, если я совершаю ошибки, и снова-снова делаю. Отсюда после этого умения приходит уже опыт, опыт навык. Да. И пятая ступень – это совершенствование. Да. Uh -huh. я, я обучаю других, я развиваю, я совершенствую, я тиражирую. Вы, Я сейчас, вы сейчас на каком этапе? А, сама суть в том, что эта модель... Это модель изменений не организации, а человека. А человека. А -а -а. До этого… И все же люди разные. Конечно, конечно. И, -и, и а, сумма а, вот этих состояний человека, mm -hmm. и есть сумма то состояния организации. То есть, получается, здесь пре... можно говорить о неком превалирующем настроении или превалирующем как бы, статусе или состоянии психики человека. Если большинство находится в стадии знаний, да, то их надо двигать в сторону «хочу». Да. Или там... И вот в зависимости от того, где они находятся по этой лестнице, и расползлись все, надо их как-то там собирать. А, собирать, да, у всех разные. Есть темы. методика определения, на какой находится человек в стадии. Конечно, конечно. простая какая-нибудь а, или самая, сложная. Да самая простая. Вот, например, эта методика годится там для любого даже бытового случая, когда ты хочешь овладеть какой-либо правильной привычкой ага. или отучиться ну, от неправильной. Ну, например, как? курение. Ну, да. Курение, да? А, нужно оценить, вот, например, первая ступень, понимаю, если человек хочет бросить курить, он по пятибалльной шкале должен оценить, насколько он понимает, вот глубоко ли он понимает, угу. насколько это вредно, да, насколько это опасно. Окей. А, на стадии, на второй ступени. Ж, насколько он желает жить здоровым? Да. да, да. А, ну понял, задавая вот эти вопросы, ты, получается, движешься Оцениваешь сам. Оцениваешь сам себя по пятибалльной шкале. Самооценка, да. а, если это же э, уровень… 3 балла и ниже, то вот это и есть тот барьер, с которым нужно работать. Причем нужно идти здесь, методика очень проста, слева направо, и как только на ближайшей ступени, где будет 3 балла и ниже, Значит, там ты застрял. Значит, ага. этого не хватает. Все круто, но это великолепно, очень интересно и здесь, наверное, очень хорошо ложится. Я помню, я слышал твое выступление про распределение желающих меняться в компании, ранее посторонники там, да, это вот очень классно. Это как раз наверное, сюда все, да? Да, это, это очень хорошо по-обывательски звучит, прозвучит, монтируется, да. Если считаешь нужным, мы могли бы рассказать об этом или... Я сейчас, ты знаешь, что? Я сказал уже вот такую, как бы на самом деле самую главную для меня наживку закинул меня, это вовлекающая среда. Вот бы о чем бы мне хотелось поговорить. Mm -hmm. И э, как создать эту самую замечательную вовлекающую среду в компании. Ведь, наверное, все, как ты мне сказал, начинается с цели. Да. Э, я вообще вижу компанию, э, ее жизненный цикл, э, ее путь. Э, таких пяти ключевых категориях. Давай, супер. Первое – это цель. Цель – это та конечная точка маршрута, куда нужно прийти. В компании цель ясна каждому сотруднику? На данный момент не совсем. То есть, как раз-таки на пути преобразований, трансформации, которая протекает в нашей компании по четырем ключевым направлениям, мы ставим задачу э, довести стратегию до каждого сотрудника. Супер. Вот называя сейчас вот эти мне свои пять компонентов, я понимаю, что ты их не просто называешь, а это значит, что люди внутри компании должны в этом понимать. Да. То есть, окей, супер. Итак, цель, собственно цель. говоря, как она, динамичная, циклическая? Что это вообще? Как, как а, что? Цель это та конечная точка, да, где мы хотим оказаться. Ну, ну, например, мы хотим на горизонте тридцатого года занять лидерское место в топ-10. Да. Угу. То должны... Это все конечно, вот достигли, и все, больше дальше останавливаться. Нет, безусловно, конкуренты-то не спят и будут развиваться другие альтернативы. Альтернативные виды да, использования энергии, да, и мы компания, которая у которой видение стать флагманом умной энергетики. Да, поэтому для достижения, вернее, достижением той точки не закончится. Наоборот, мы каждый год будем смотреть, будем анализировать ситуацию на рынках, будем искать возможности, ведь компания наша, а, гибкая а она все время смотрит как открывающиеся возможности технологии способы а, можно принять для того чтобы улучшить эффективность супер и так у нас есть цель элемент номер один элемент номер два а, это это сама стратегия ага. то есть это я бы упрощенно сказал бы это маршрут достижения цели а, в стратегии очень важно а, Таких две составляющих это осознанный выбор, угу. когда есть несколько разных вариантов, несколько разных сценариев и последовательность действий. Вот правильные стратегии, э, правильные компании э, всегда осуществляют, вот, следуя э, этому направлению, осознанный выбор э, через оценку своих компетенций, своих возможностей сильных слабых сторон, угрозы возможностей со стороны э, рынка и конкурентов. Да? И последовательность действий, когда компания не шарахается с стороны в сторону, угу. она не подвержена изменению сиюминутной конъюнктурной на рынке. Да? Ты знаешь, я тут э, вспомнил, э, э, однажды к нам приезжал профессор Сколково и рассказывал такой, говорит, вот вы, говорит, все думаете, усколобые, а у нас так знаешь такой, э, что говорит стратегия это вот туда пошел и все. Кстати, Клейтон Кристенсен в своей книге "Стратегия жизни" пишет примерно о том же самом. Не вы, друзья мои. Стратегия это блуждание по лабиринту. Когда ты думаешь, что у тебя все классно, ты идешь, и вдруг ты врубаешься в стену, и ты понимаешь, что у тебя все непреодолимые препятствия, но с другой стороны, открываются новые возможности. А. И ты разворачиваешься идешь. Но своя... особенность человека в том, что он уверен в то, что пройдя 10 шагов, ты вновь вышел на прямой маршрут, но ты вновь врубаешься в стенку. И вот это я бы не назвал это шарахание, но это реальная жизнь. это Меня и все, очень, мир очень вука в конце концов. Там. Окей, номер три. Это, это культура. Культура, о. Да, культура и очень связанное с ней такое понятие, как ценность, система ценностей. Я представляю это себе ценности, как каркас для угу. создания культуры. Вот в нашей компании… И мне лично близко, близок тот подход, который э, подчеркнут из подхода э, спирального э, изменения культур. Спиральная динамика? А, да, спиральная динамика. Э, ты помнишь, да, это когда сначала культура принадлежности, культура силы, культура правил, культура успеха, а потом культура согласия, да, и потом этот бирюзовый, мало для кого достижимый пока, да, уровень культура синтеза. Компания наша в шестнадцатом году осознала, что созрели условия для того, чтобы из культуры успеха передвигаться, перемещаться в культуру согласия. А это процесс очень сложно. сам по себе процесс управления по ценностям это же параллельный процесс системы управления операционной деятельностью или они где-то перекликаются? Очень, очень взаимосвязанный, потому что там и со это, это дело всей компании, дело всей это компании. дело э, каждого руководителя на э, своем Я не специально спрашиваю, как да. вот, провоцирую, что на самом деле-то я именно это и хочу услышать это, от тебя. Это ни в коем случае не просто задача или только задача HR, да, это задача бизнес-руководителей. Вот Питер Друкер, если вспоминать, он однажды произнес во всяком случае, ему приписывают фразу. Культура есть стратегию На, На завтрак. завтрак, да? Есть, <смех> а, вот, например, культура силы, да, организации, которые, например, поставят себе стратегические цели стать лидерами там, мирового рынка в каком-то секторе, сегменте, организация с культуры и силы никогда этого не достигнет. Потому что для того, чтобы обогнать лидеров или там, к ним даже приблизиться, нужна по-настоящему культура согласия, где угу. другие ценности существуют. Да? Поэтому а, культура съест а, на, завтрак. на завтрак, стратегию и переваривание. Пару, пару еще слов про ценности. Вот э, в 99% российских компаний, ну будем говорить, там топ там, 100, 200, неважно сколько, ну которые считают себя там продвинутым в области менеджмента, заходя на сайт, ты всегда найдешь раздел ценностей. В 99% я это уже могу как эксперт сказать, ни один сотрудник этой компании, встать на проходной, спросить его пациента, не сможет, не просто их не повторить, вообще не понимает, о чем идет речь. Как вот есть ли какие-то реальные инструменты и какие, может быть, успешные инструменты вы используете, чтобы люди поверили в то, что ценности на самом деле являются фундаментом системы управления? По моему глубокому убеждению, ценности являются да, каркасом, таким фундаментом, основой. Для культуры... Это а... да. И даже психологи доказали, что вот поведение ⁇ это видимая часть человека, да, то, что мы видим, образ мышления, убеждений, и ценности. То есть ценности в основе лежат поведение. Как, как человек себя ведет, такие у него ценности. Но это в жизни. Мы сложен, То есть наше ПО, как бы там, да, запрограммировано так, что мы себя ведем. Но ты приходишь на работу, во враждебную тебе условно среду, ведь там ты эксплуатирует тебя, то есть ты продаешь свое время, получаешь зарплату, а тут тебе еще говорят, живи по ценностям, которые мы тебе даем. Вот, вот, э, э, у меня есть кейс очень интересный. Супер. Да, Давай. Это кейс, который вот буквально недавно мне рассказали коллеги. В нашей компании одна из ценностей, одна из шести ценностей, uh -huh. это сотрудничество. Это умение выслушать своего коллегу, своего оппонента, принять <перв Maryland> его доводы, аргументы. И попытаться найти вместе с ним лучшее решение. Это вин-вин, да, когда 100% и процентов у каждого оба выигрывают. Такой синергетический эффект. И вот, например, коллеги рассказали такую недавно историю. Пришли к одному из руководителей, команда из других подразделений, Пришли за его ресурсами. Да? Угу. И сразу он встретил их достаточно Холодно. Да, сурово, пришли? да, Сказал, что он не видит в этом ценности и не считает нужным тратить время. И тогда один из коллег сказал: Но как же так? В нашей же компании культура сотрудничества. Да, да. И руководитель посмотрел, подумал, и сказал, ну хорошо, давайте обсудим. И э, в конце они договорились, они получили ресурсы, и э, ну, тот руководитель, да, нашел и для себя очень ценное. Это вот такой вдохновляющий пример, это, знаешь, Когда вот же произнесение слова, вот, а у нас ценность сотрудничества вот разворачивает вот людей. то, что, ты не говоришь, я это знаешь, ну, это как вот, из христианства, это может там откровение произошло Ну вот. По факту. Вот возьмем не про вашу компанию. Я просто часто, я фактически там каждый день я с какой-нибудь компанией работаю. Но чтобы представить, что там сидит, например, какой-нибудь там, какой там зам генерального директора, там, или какой-нибудь зам предбанка, да, приходит к нему какой-нибудь сотрудник, как это, вы знаете, вот в нашей компании вот так же принято. Но вот страх это сказать, у них зубы на этом не имеют от страха. Ведь у нас же, к сожалению, культура страха в стране. Вот мы боимся, у нас ну, все-таки чинопочитание. То есть, как это в отдельно взятой компании вот, раскрыть вот, ну, там, не знаю, потенциал человека, чтобы он не боялся этого делать? Конечно, здесь должны меняться сами руководители, лидеры. Да. И роль лидера мы с тобой поговорим и, еще да, об этом. мы обязательно, именно они должны создавать такую среду, вот мы снова да, там опять касаемся темы вовлекающей, вовлекающей среды, среды. Да. и здесь есть очень хорошие инструменты. Я вот, например, могу сходу сказать о таком замечательном инструменте, как практике регулярного менеджмента. О. Фантастика. А в нашей компании на сегодняшний день их 6. Это практики по проведению спортивных совещаний, да. угу. а практика по линейному обходу, а практика по предоставлению обратной связи, а практика визуального управления и практика такая, диалог развития. У каждой практики есть свое значение свое применение есть это короткий такой двухстраничный документ то да? есть это какая-то брошюрка это брошюрка да каждая практика состоит из очень короткого перечисления принципов угу. что нужно делать и алгоритма а как нужно делать вот Например, по предоставлению практика предоставления обратной связи, корректирующей, да, то есть угу. там, где мы хотим подправить, изменить э, негативное поведение сотрудника. Угу. Принципы э, такие. Нельзя ее давать прилюдно. Ее нужно давать один на один. В этой практике важно, чтобы. Вначале очень кратко прозвучал контекст, в глагольной форме объяснения. А что? Вот, например, что... можешь ты со мной провести короткий психотерапевтический сеанс, корректирующий обратной связи? Например, ты мне дал задание какое-то, я не выполнил его в срок, да, там, и не вижу в этом проблемы. Uh -huh. а, тогда так. Я тебе первым делом скажу о том... Вот прям как да, чтобы люди нет, понимали, я... о чем мы говорим. Окей, okay. например, я попросил тебя к такому-то числу сделать презентацию для предоставления ее нашему руководителю. Uh -huh. Ты э, срок. Скажи, э... Слушай, вот просто ну, такая сложилась обстановка. Ну, сам понимаешь, ну, что-то вот там вот приболел. Э, да что-то там дети. Ну, я сделаю сегодня. Ну, вот там, может, завтра. Я бы сначала тебе бы рассказал бы о том, что... Эта практика предоставления обратной связи имеет три стадии, ага. и ты здесь меня должен услышать, чтобы вначале я рассказал о том, как я видел ситуацию, что произошло, потом бы во второй части я бы рассказал о своих эмоциях, как это То есть, ты прям поминало. реально рассказывал бы, да, ты сказал, слушай, да. я утром смотрю на тебя, я хочу тебя вмазать, нет, но я не могу нет, этого сделать. Нет, я бы рассказал бы о том, что ты не представил вовремя презентацию, и это вызвало во мне обиду, например. Да? То есть, То есть я, разочарование? Я, да, эмоции. разочарование. И ты прям должен об этом ему говорить? Да, да здесь, здесь важно в форме прилагательных, наречий, описывать свои чувства. С твоими чувствами никто ведь не имеет права спорить, они только твои, они в тебе рождаются. И ты как руководитель хочешь объяснить, что именно вот такое поведение на тебя так воздействует. То есть, опять же, ты не меняешь... и поведение, да, да? ты не меняешь человека ты меняешь внутренне. мотивы его поведения, ага. да. ты хочешь, чтобы он именно с тобой, именно в этой среде, в твоей компании… То есть он разделил себя... твои эмоции, чтобы да, он понял, да, что это происходит. Да. И в третьей части ты просишь о том, чтобы он дал свою оценку, а как он это видит. И дальше тоже есть развилка. Что если, например, это повторяющиеся нарушение, то можно предложить вариант Снизить объем нагрузки и да. перевести на другую должность. Да, да, абсолютно. А, там, заявить о последнем китайском предупреждении? Да? А, либо же отправить коллегу, если это впервые. Слушай, ну круто, это прости, что я тебя чуть-чуть перебиваю, mm -hmm. вот, но это классика менеджмента. Неужели руководителей надо этому учить? Да. Потому что, вот, например, с точки зрения обратной связи, это, на мой взгляд, самый, самый действенный инструмент, самый мощный и самый сложный, потому что люди один на один боятся оказываться друг с другом, даже если он руководитель. Ему зачастую… Некомфортно, да? Да, ему рассказать о своих эмоциях, Страшно. предложить э, подумать или услышать другую Слушай, точку зрения. Удивительная вещь, вот ты сейчас мне говоришь, я просто ловлю себя на мысли, что когда я работаю как бизнес-коуч с руководителями, первое, о чем мне они говорят, что им безумно одиноко, потому что им некому высказать свои эмоции. Дома не выскажешь, подчиню, а оказывается, вот тебе элементарный инструмент Абсолютно. открыто поговорить о том, что ты чувствуешь. Абсолютно. И… Э, Именно вот в такой постоянной, регулярной предоставлении обратной связи, а мы же говорим, есть еще и другая сторона, положительная, как часто бывает, молодец, а сотрудник не понимает, ну что молодец, за молодец, а что, знаю. да, Может, а, вот, а вот если ты, например, а здесь важно уже при всех давать эту обратную связь положительную, ты скажешь, что там Иван, ты выполнил в срок задание, ты сделал очень хорошую презентацию, которая раскрывает суть нашего предложения, ты подобрал очень хорошую визуализацию понятную, ты насытил ее конкретными цифрами, и мне не составило труда убедить наше руководство в этой идее. Супер! Во мне это вызвало чувство, например, гордости ты можешь сказать, да. И удовлетворение. Спасибо тебе, молодец. И ты совсем чувствуешь себя по-другому, да, наполняешься и, сам. И таким образом ты фиксируешь его понимание, что он сделал правильно. Ты таким образом программируешь и в будущем такое его поведение. Во-первых он будет и дальше стремиться еще раз получить такую похвалу и сделает ровно так, как ты ему обрисовал. В чем ценность того, что он сделал? Супер, слушай, давай вот мы с тобой нырнули да. прям в самую-самую да. суть. И очень важно, но, наверное, очень интересно будет нашим слушателям послушать, а вот систему управления операционной деятельности. вот о чем мы сейчас сказали, а есть какие-то глобальные элементы, из которых она состоит, чтобы у человека сложилось, о чем вообще мы это вот сейчас ведем беседу? Да. Вот мы с тобой проговорили, что цель, например, это конечная точка, да, да, что а есть стратегия – это маршрут, да. культура и ценности – это такая навигационная система, мы которая помогает… четыре элемента из да, пути посмотрели, а пятый – это лидер? Он будет шестой, он, он, он во всем в этом, да, пятый – это стратегия, Стратегия. Пятая это система. Система. Да, да, и если, например, культура и ценности – это такие звезды, это компас, по которым мы смотрим даже в условиях тумана, чтобы не сбиться, да, они помогают нам не сбиться с пути, то система – это, собственно, транспортное средство, да, это вот то, с помощью чего лидер да, и ведет организацию в конечную точку, Это цели. как какой-то большой ящик инструментов, знаешь, вот такая сумка, в которую ты переносишь, да? Да. да. Сколько это, там их должно быть, этих инструментов? Есть какое-то количество? 10, 20, 12, это, 15? Это зависит от многих факторов, да, и от того, какой бизнес-деятельностью занимается компания, какой уровень зрелости. Сколько вы для себя определили ключевых зрелости? элементов системы систему а, деятельности? Нашу систему мы развиваем таким образом. Мы сначала проанализировали все лучшие практики, что есть в То продукте. есть, бенч-маркетинг сделали? А сначала такой внутренний, да, то есть, компания очень сильная. Ведь история да? же компании колоссальная, и, и, и она и, же соединяла и, в себе ей, другие компании. Ей есть чем гордиться, мы много сделали передовых вещей и не останавливаемся, идем дальше, то есть, основа – это наши сильные стороны, наши собственные лучшие практики. Супер. Второе – мы добавили через анализ международного рынка и не только лучших практик нашей отрасли, да, но и безусловно смотрели и на другие отрасли, да, там прежде всего там, где эффективность Япония на высочайшем наверное, уровне, была. ну конечно, да, это конвей, производство конвейерного типа, да, где высочайшая конкуренция и методы, инструменты бережливого производства там развиты невероятно сильно, да. Мы, конечно же, в соответствии с нормативной базой, с российским законодательством смотрели, то есть вводили какие-то ограничения, да, чтобы соответствовать нашему... Простите, пожалуйста, что я тебе немножко прервал. Помнишь, что я тебе сказал, что время закончится очень да. быстро? Осталось 5 минут. Представь, что мы с тобой в Тире. И твоя винтовка это СУОД, И вот там расположены несколько ключевых мишеней, куда тебе нужно попасть. Скажи, куда мы стреляем? По каким направлениям? Три ключевых направления. Давай. Это лидерство и культура. То угу. есть это трансформация культурная прежде всего. И практики регулярного менеджмента это, это, это или инструмент, инструмент. туда. Это инструмент угу. туда, да. второй мощный блок это операционная надежность. Это набор процессов, практик и инструментов с KPI-ами, да. Которые обеспечивают нам надежную и безопасную эксплуатацию производства. Угу, да? супер. И третье мощное направление ⁇ это операционная эффективность. Да? Это инструменты, которые помогают нам увеличивать наши экономические повышать показатели, улучшать их. Да? И в каждом вот этом сегменте есть... Еще раскладывается. Очень, очень детализируется. С чего надо начинать? Вот что будет вот must have, без которого вообще никуда нельзя ехать? Что должно быть самое первое заложено? Готовность руководителей к изменениям. То есть, вот, вот, Лидерство и культура? Да, это, это то, с чего он начинается. Это то, что нужно соблюдать, поддерживать, демонстрировать личным примером. Знаешь, вот есть такой показатель индекс лояльности, очень такой сложный показатель с точки зрения того, что требует мужества от руководителей, чтобы его принять. Индекс лояльности, он и П.С. такой. Ага. Он заключается в том, что он мерит отношение сотрудников с точки зрения, а порекомендовали ли они своим родным, близким работать с этим начальником, в этой компании, и в компании да. И, и камнем там является понимание, насколько поведение руководителей отличается от заявленных ценностей. Круто. Да. И вот, наверное, с этого... Супер, слушай, ну я могу сказать, что я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Давай подведем быстрые итоги, чтобы люди, которые нас слушали или которые подключились, в результате... Вообще, я считаю, что вот видишь, я всегда... У меня тут уже целый конспект. То есть, если ты хочешь чего-то понять, ставишь на паузу, смотришь. Итак... Система управления операционной деятельностью – это необходимый элемент сегодня современной компании. Неважно, 5 у тебя человек, 10, 15, 20. Абсолютно. Она существует и так, потому что процессы существуют, отношения существуют, тебе нужно научиться понимать, управлять. Вопрос в эффективности вопрос вопрос системы. Вопрос в эффективности, да. Основа компании – цель, которая определяет точку прибытия. Поэтому, уважаемые руководители, собственно, мы для вас сейчас это говорим, ставим цель. Второе – это стратегия, маршрут, куда мы идем. Да, Последовательность действий и осознанный да. выбор. Это вовлекающая культура, в которой вы, как руководитель, создаете ту атмосферу, в которой и стратегия, и цель достижимы. Четвертое это ценности, фундамент, каркас. Это ценности и ваши, и ценности ваших людей. Научитесь найти какие-то общие объединенные ценности. Пятое это система управления персоналом, то есть инструмент. То есть получается, это как компас, который показывает нам ориентир, куда идти. А роль способ. лидера, способ, способ лидера сидеть условно за рулем суода и направлять в от изменяющейся конъюнктуры движение туда. Основа системы управления операционной деятельностью составляет три элемента больших: лидерская культура, операционная надежность. Операционная и Да, и операционная эффективность. Да. Но все это накладывается на людей, которые в своем принятии или неприятии проходят минимум 5 стадий, которые вы должны как вы, это понимать, видеть и идентифицировать, где ваш коллектив растянулся, барьером которого является точка 3. Потрясающе. Спасибо Ты, тебе огромное. Это потрясающее резюме. Здорово. Скажи мне, пожалуйста, в оставшиеся там буквально 2 минуты. Как люди, живущие в России, могут прикоснуться к чуду системы операционного управления компании «Газпромнефть»? Может быть, вам создать какую-то платформу, где можно прийти, почитать, узнать, поучиться, в конце концов. Ведь ваша же, ваша же задача не только добывать там, нефть и обеспечить что энергоресурсами, не только ваши личные цели быть топ-компанией 10 мира», но и делиться с нами, со всеми другими, со всей страной своими супернаработками. Есть у вас такие идеи? безусловно есть, и а, вот то, как ты кристаллизуешь, это, это очень, это дальше, да, и я думаю, что... Пусть это будет лучшая компания, а, которая будет проводить в России, ну, на мой взгляд, такие, куда-то центры, не знаю, сосредоточение инноваций где я могу приехать поучиться, где могут какие-то краткосрочные курсы, неважно что, ведь это же над бизнесом система, я желаю тебе огромного спасибо. успеха, видя то, как ты заинтересован, видя, как какой ты счастливый, продолжай и будь там, двигай эту тему вперед, большое работа. тебе я, спасибо. Я тебе очень благодарен за приглашение и за такую возможность поделиться со зрителями и слушателями, Вот всем лучшему, что наша компания И обладает. это только начало. Да. Уважаемые коллеги, друзья, собственники, бизнесмены, развивайтесь, становитесь лучше, учитесь у наших лучших российских компаний, потому что западные книжки надоело читать. Итак, до встречи в следующей неделе, с вами был Роман Дусенко, бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, пока.